Много How чего происходит, <laughs> как всегда со мной это бывает. <laughs> Занимаюсь Дебби воспитанием и Дебби и Марка, Марка just, Марку через 7, неделю исполнится 17, believe, не верится, он 11, метр восемьдесят сейчас, увлекается спортом, are, are, are наш дом in серьезно in пострадал от урагана Сэндия. So so сейчас мы руководим его ремонтом. Помимо этого я работаю неполный рабочий день психиатром в больнице Кони Айленд. Эллен, я понятия не имела, что ты пользуешься такой популярностью, только посмотри, сколько у тебя тут свиданий. «Ох, у тебя будет время мне ответить». В плане творчества я продолжаю стендап выступления. Теперь у меня большой репертуар, который я оттачивала по всему городу. Я постоянно над этим работаю, это мое самое любимое занятие. По прошествии времени, с потерей обоих моих родителей несколько лет назад, они умерли в течение трех месяцев, и это сбило меня с ног на какое-то время. Время – хороший лекарь, семья мне тоже очень помогла. Я также поняла, что легко держаться, имея под рукой фрукты, овощи и соевое молоко. У нас дома всегда есть соевое молоко для Дэйби. И я больше не покупаю обезжиренное коровье молоко. Какое-то время было трудно к этому привыкнуть. Я люблю кофе. У меня есть особый способ его заваривать дома. Вы просто учитесь контролировать себя и делать какие-то изменения. Дэйби, расскажи, как участие в съемках веган -воспитании? как это отразилось на твоей жизни? Очень хорошо. А ты веганка? Я вегетарианка. Окей, круто. Okay. Cool. Я не пью молоко. Я пью соевое или миндальное. Да, я люблю вегетарианство. Многие мои друзья вегетарианцы. А ты советуешь людям посмотреть этот фильм? Я им не говорю, но они сами ко мне подходят. Я фильм вчера посмотрел. Говорят они, это неизбежно. Well, я учусь на втором курсе в Бостонской консерватории. Изучают У нас очень плотное расписание, это довольно весело. Мне it's очень fun. интересно находиться в среде творческих and людей. Там многие ко мне подходят, and спрашивают and о фильме, сразу же меня узнают. Смешно, я о нем не говорю, но фильм сейчас доступен на Netflix, поэтому все знают. Мы пользуемся северо-восточной столовой, потому что у нас нет своей. Там приличный выбор продуктов, я не ожидала, что там будет отдельное помещение для викторианцев. So, где все готовится без мяса, я этим довольна. У них около школы есть супермаркет Трейдер Джонс, так что она может добавить что-то к еде из столовой. Да, я тоже себе еду покупаю. Обычно это совсем не сложно, я уже привыкла. Просто надо понять, какую еду вы хотите и что собираетесь готовить. Готовить заранее блюда, которые можно взять с собой. Иногда становится немного трудно, когда семья начинает паниковать от незнания, чего же мне приготовить, потому что я вегетарианка. Поэтому они говорят, О, хорошо, давайте закажем пиццу или что-нибудь, я чувствую себя неловко от того, что заставляю их беспокоиться. Я получаю степень магистра изящных искусств в актерском мастерстве и драматургии. Я наслаждаюсь возможностью писать сценарии к пьесам, которые мы смогли поставить в Манхэттене. Одна называлась «Покойся кусками». Стендап-трагедия, где я исполняла единственную роль. Это была дань моим родителям. Она есть на YouTube. Надеюсь, вы не против, что я об этом упомянула. «Свадьба мечты» — пьеса, которую я написала пару лет назад. Она о свадьбе выигранной парой на ток-шоу. Только жених и шафер влюбляются друг в друга. И в конце концов, именно они становятся парой. Там был герой — активист за права животных. «В футболке я не ем своих друзей» — цитата Джорджа Бернарда Шоу. Так что идея была передана. С чувством юмора и с ложкой юмора. Я была в Comedy Club Midtown, и когда сошла со сцены, какая-то женщина схватила меня за руку и сказала «Вы та самая женщина из веган-воспитания?» Я ответила «Да, она, я вами одержима!» Это было замечательно. В фильме были мои шутки. Поэтому в другом Comedy Club какой-то парень сказал «Ты шутки украла из фильма Веганов воспитания «Ой, постой, да ты ведь та самая женщина из этого фильма! Ты, это она!» А я собирался на тебя кричать. Мои планы на будущее – заниматься юмором чаще, чем другими вещами. Сделать это лучше, пока я жива, так как я не заинтересована во всяких послесмертных делах. Ван Гогу не понравилось, и мне это тоже не подходит. Я в том смысле, что я на пике карьеры сейчас. Хорошо, не очень знаменита. Поэтому, когда вы в следующий раз меня увидите в Comedy клаб подойдите и поддержите. Правда? Отвалите. Отвалите? Тесла.